Суток. Хочу продемонстрировать вам свой брудер, который выполнен из старых мебельных щитов советского производства. Была мебель, это стенки, шкафы, комоды всякие. Она была разобрана, ненужно валялась, ну и все пошло в дело. Выполнено оно в виде комода. Брудер состоит из двух частей. Это верхняя часть и нижняя часть аналогичная, между ними Отделение под кордон. Разница в чем? Еще. Верхняя часть у нас идет с обогревом, нижняя часть обогрева. Ну, вот сейчас продемонстрирую вам верхнюю часть. Вот верхняя часть. Внутри стоит инфракрасная лампочка такая для обогрева. Лампа освещения. И в дальнем углу вот стоит сам выносной датчик. Все внутри утеплено и обшита снизу оцинковочки для того чтобы птенцы не отклевывали утеплитель полы выполнены из сетки оцинкованной с изячаю 1 и 2 мм 12 на 12 толщина сетки 1,6 мм для птенцов которые дуковы пили суточные Подстилаем еще малярную сетку сюда, либо старые тряпки, где-то около недели. А потом убираем, и в принципе, себя чувствуют нормально на этой сетке. Ну вот, в принципе, вся верхняя, верхняя часть, то есть верхний ярус весь. Нижний ярус аналогичный, но только стоит одна лампочка освещения почему сделано тоже с утеплителем и обшито Ну, для того чтобы вдруг не будет хватать у нас верхнего яруса с обогревом мы также поставим сюда термостат лампочку и будем использовать еще и нижний ярус ну а так предназначено для более старших тенцов, которые уже подросли и все зависит от того какое время года то есть если лето жарко и в принципе можно на нижний ярус достаточно одной лампочки освещения полночнее поставить и будет им тепло но и снизу нету единственного подтона сразу идет вот фекалий будут в сарае на пол ну если убирать каждый день это никакого туда не составляет между ярусами у нас выполнены вот такие вот дверки которые вот на магнитиках между ярусами поддон. Поддон выполнен из старой двери от холодильника. Обвалили пластик весь. Немного изменили под размеры. Поддон. Закрывается для того, чтобы не было сквознячков птенцам. В принципе, получился вот такой вот шкаф-шифонер тяжелый да практичный удобный вот с одной из сторон стоит терморегулятор китайский в 1209 помещенный в распредкоробку, коробка калиброванный немного перепаянный вынесены кнопки для удобства настройки Включение-выключение, также вот включение-выключение света, нижний и ярус. И еще поставлена розеточка для удобства, если надо что-то подключить, так как брудер может стоять в любом месте, в сарае, там где нет рядом дополнительной розетки. И сделана для удобства еще розеточка на всякий случай. Ну, вот, в принципе, все, что хотелось сказать насчет бруда. Простейший, без всяких наворотов. На материалы пошло, в принципе, не сильно много, так как основная часть сделана из старых советских мебельных щитов. А, вот рядом перепела еще можно подсидеть. Живут точно так же сделаны... Перепелятки и стаи медведища. Всем пока, до новых встреч. Оставляйте свои комментарии, лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.